Привет! Чад GPT, с одной стороны, упростив жизнь маркетологов, с другой стороны, усложнил ее для сеошников. Да и некоторым маркетологам скоро не сладко придется, ведь их сайты, наполненные контентом, созданным искусственным интеллектом, вскоре исчезнут из поисковой выдачи. Ведь ИИ-АйТи Google не отменял. Мало того, с концепцией ИИ-АйТи экспертность-авторитетность-доверие добавил еще experience, опыт Как ни сложно догадаться, это подразумевает некие ограничения ИИ-контента. И хотя Google официально устами Джона Мюллера заявил, то Google не против контента, созданного ИИ как такового, но есть одно «но». Во-первых, Google прекрасно определяет, написан контент человеком или ИИ, да и не только Google. Вот вам пример одного из зарубежных сервисов, с которым точностью 98% определяет и контент Во-вторых, наказание за автоматически сгенерированный контент, по словам того же Джона Мюллера, относится лишь к спаму и автогенерации. Некоторые вообще не заморачивались, копировали сгенерированный контент из чата GPT на сайт. Вот вам пример запроса, как найти такие сайты. Но, как говорилось, есть НО. Обратимся к опыту зарубежных коллег. Там ИИ-контент начал распространяться намного раньше, чем у нас, и у них было достаточно времени все проверить. Марк Уильям Кук провел эксперимент, который включил создание веб-сайта с 10 тысячами страниц, заполненных контентом, полностью сгенерированным ИИ, без редактирования человеком. Сайт перестал работать через несколько месяцев после запуска. С другой стороны, есть контент, созданный искусственным интеллектом который существует уже 6 месяцев. Систрикс оценила эффективность одной из своих статей и обнаружила, что с содержанием все в порядке. Но почему контент, созданный ИИ, был успешным в одной ситуации и не очень в другой? Если мы сравним сайты, то увидим, что веб-сайт, который провалился через несколько месяцев после запуска, был совершенно новым, с небольшим авторитетом и репутацией. Люди не редактировали контент, поэтому проверка фактов и корректура не проводились. Bankrate.com, с другой стороны, является довольно известным веб-сайтом с историей и обратными ссылками. Что еще более важно, люди тщательно редактировали проверяли контент и И перед публикацией, но сам по себе ИИ-контент не гарантирует работу, даже если вы создаете более длинный контент. Ему все еще нужны другие факторы, поддерживающие его, чтобы сигнализировать о доверии Google. Концепция ии IT применима к трем областям – сайт в целом, содержимое рассматриваемой страницы, автор или лицо, стоящее за контентом. Пройдемся по пунктам авторитетность, насколько этот веб-сайт известен в обсуждаемой теме. Четкая информация о компании. На веб-сайте есть страница о нас, политика конфиденциальности, положение и условия страницы политики, возврата, обмена и доставки, если применимо. И в идеале ссылки на них находятся в футере. Онлайн-репутация веб-сайта, отзывы клиентов о сайте или компании. Футер содержит информацию о компании. Если компания является частью группы компаний, принадлежащих одному более крупному юридическому лицу, рекомендуется добавить эту информацию в футер. Четкий редакционный отказ от ответственности в отношении того, как и где используется контент, созданный ИИ, а также редактируется ли он человеком и проверяется ли он. Контент АИ на самом деле редактируется и проверяется авторами. Каждая часть контента, созданного ИИ, должна предлагать уникальный подход и выделяться среди существующего контента по теме. Поэтому необходим человеческий контроль. Вы не можете просто перефразировать то, что было создано ИИ, и считать это качественным контентом. Ссылки на внешние авторитетные источники и организации. Контент-страницы должен выполнять свое предназначение. Количество усилий оригинальности, затраченных на создание контента. Для информационного контента и контента «Your Money, your Life» важны точность и согласованность с общепризнанным консенсусом экспертов. Четкая информация о том, кто написал этот контент и почему этот человек имеет на это право. Биография автора. Личный опыт создателя контента по рассматриваемой теме. Опыт создателя контента по теме, например, финансовый совет. Бонус. В содержании обсуждаются другие точки зрения. Авторы контента четко обозначены, и их биографиях выделен соответствующий опыт, общая прозрачность с пользователями, ссылки на надежные внешние источники. Как видим, и контент можно и нужно использовать в своей работе. Тот же чат GPT может собирать и агрегировать за автора информацию, создавать для него заготовки, статьи, тезисы, подбирать факты. Но автору нужно отредактировать подготовленные материалы, обязательно обогатив их своим опытом. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях. Не забывайте ставить лайк и до встречи!